Приветствую вас, друзья! На связи Евгений Ванин. В этом видео расскажу о маркетинге платформы Traffic Booster. Немножко о платформе сразу расскажу. Эта платформа поможет вам, во-первых, создавать воронки продаж, собирать подписную базу. И самое главное, для чего мы создали эту платформу, чтобы вы могли покупать трафик у других пользователей и продавать, также трафик, ну, продавать рекламу в своих собственных рассылках и в своих собственных группах, используя нашу площадку. Задача данного маркетинга сейчас – привлечь как можно больше аудитории на данную площадку, чтобы вы понимали. Поэтому маркетинг мы сделали максимально интересный, максимально, так скажем, доступный для каждого. И мы хотим сделать так, чтобы любой человек, который приходит на эту площадку, прежде всего обращал внимание не на маркетинг и сколько он может на нем заработать денег, да, а на продукт, который поможет ему в дальнейшем зарабатывать деньги даже не являясь партнером данной площадки, да, то есть просто заказывая либо продавая трафик, вы можете собирать свою подписную базу очень неплохо да, и, соответственно, делать какие-то продажи каких-то других своих собственных продуктов. На самом деле рекламная площадка, рекламная сеть – это один из продуктов, который здесь будет. В дальнейшем мы добавим еще ряд продуктов, но об этом я расскажу уже в нашей дорожной карте. Итак, на старте у нас будет доступен один маркетинг. Как только мы подключим рекламные возможности, да, это произойдет примерно через 2-3 недели после основного запуска, когда вы сможете продавать рекламу, и ваши партнеры смогут продавать, либо покупать рекламу, то включится второй маркетинг, как раз вот с продажи и покупки рекламы. Если ваши партнеры будут продавать, вы будете получать вознаграждение, если ваши партнеры либо клиенты будут покупать рекламу на нашей площадке, вы также будете получать вознаграждение. Смысл в том, что не обязательно человеку быть партнером данной площадки, то есть участвовать в партнерской программе для того, чтобы заказывать здесь трафик. Думаю, это понятно. И основной акцент я, естественно, делаю только на продукте. Маркетинг это как вспомогательный такой инструмент, который поможет привлечь максимальное количество трафика и людей на нашу платформу. Итак, давайте перейдем непосредственно к самому маркетингу и он достаточно простой, но очень, так скажем, интересный и денежный. Мы постарались взять все самое лучшее, что было за последние несколько лет в подобных маркетингах. Кто-то их называет матричными маркетингами, у нас гибридный маркетинг, который поможет вам, если вы привлекаете трафик, зарабатывать очень хорошие деньги, и поможет вашим партнерам, которые только начинают, так скажем, свой первый путь в интернете, да, то есть первые шаги в интернете, получать свои первые также деньги за счет того, что вы с ними работаете командой и помогаете им двигаться дальше, да, то есть именно по маркетингу. Ну, естественно, когда человек получает свои первые деньги, он уже понимает, как вся эта система работает, сам начинает вкладывать эти деньги в трафик. То есть любой ваш партнер, зарабатывая здесь деньги на… Партнерки, да, он эти деньги может также тратить на то, чтобы привлекать клиентов, э, заказывая рекламу в базах рассылок на нашем сервисе. То есть, как только он заказывает рекламу, вы опять получаете за это партнерские вознаграждение. Поэтому здесь на самом деле не один источник дохода, да, как на начальном этапе, а будет уже два, три или несколько. Поэтому сейчас, пока идет предстарт, я рекомендую вам все-таки немножечко поднажать добавить сюда как можно больше клиентов, да. кто-то из них, естественно, станет партнерами, купит эти пакеты, а кто-то просто останется клиентами, и когда появится возможность покупать рекламу, естественно, они будут покупать рекламу, и вы на этом будете тоже зарабатывать, поэтому здесь неважно, какую аудиторию вы сейчас сюда будете привлекать, будь то партнеры, которые будут с партнерской программой работать, будь то будущие клиенты, которые будут здесь заказывать рекламу. Самое главное, чтобы они за вами закрепились, и все, в принципе, дальше вы будете только от этого иметь хорошие плюсы. Итак, давайте пройдемся по маркетингу. Здесь у нас э, как бы матричный маркетинг, да, семиместная матрица. Но э, здесь существует, э, во-первых, э, накопление на переход в следующий стол, и также здесь у нас есть клоны. Все клоны, проходя по столам, так скажем, назовем это стол, либо уровень, у нас всего 11 уровней, и пройдя с 1 по одиннадцатый уровень, вы получите 732 новых места, новых клона, да, которые будут помогать вашим партнерам переходить с первого уровня на второй, на третий, на четвертый и так далее. Да, то есть будут помогать вашим партнерам зарабатывать также деньги. Вы с этого будете получать еще и партнерские вознаграждения, то есть если вы, привлекали клиентов, партнеров, вы, соответственно, с этого будете получать партнерские выплаты на 5 уровней в глубину. Давайте начнем с самого маркетинга. Итак, стоимость 500 рублей – это стоимость ежемесячной подписки. То есть человек платит 500 рублей, он подписывается на сервисы, у него начинает работать рассылка, то есть он может собирать подписчиков, может использовать другие наши инструменты, там воронки продаж и так далее. И... Э -э -э эта оплата у нас снимается ежемесячно. Как на следующий месяце он оплачивает, у него появляется просто еще одно дополнительное место для, в этой матрице для заработка, так скажем. Чем больше соответственно, человек пользуется нашим сервисом, тем больше у него вот таких вот мест, которые в дальнейшем могут приносить ему прибыль, да, если идет заполнение его вот этих вот матриц. Таких матриц у человека может быть сколько угодно. Да? То есть под конец, я говорю, 700 с лишним клонов улетает только в первый стол. Итак, как заполняется матрица? Заполняются они могут вышестоящими партнерами, да, то есть те, кто вас пригласил. Соответственно, например, представьте, что это я стою. это, например, вы. От меня приходят еще два партнера, они становятся просто под вас. Вы, естественно, получаете от этого вознаграждение. Так, что происходит? С первого места вы получаете 50 рублей, со второго 50. С третьего, четвертого, пятого и шестого по 150 рублей. То есть если вы не пригласили ни одного партнера, то есть матрица заполнена э, чужими партнерами, так скажем, то вы заработаете всего 900 рублей. То есть стоимость уровня 500 рублей, на выходе вы получаете 900. Причем получаете вы сразу с каждого места. Попал сюда человек, получили 50. Попались, попал сюда какой-то партнер, вы получили 50. И здесь по 150 с каждого места. Естественно, если это будет ваш личный партнер и будет заполняться его матрица, да, то есть его стол, то с каждого третьего, четвертого, пятого и шестого места вы получаете партнерские вознаграждения на 5 уровней в глубину. То есть от партнеров его партнеров и так далее. То есть до пятого уровня в глубину. То есть... Как только сюда попадает партнер на третье место, вы получаете с первого уровня партнерской программы 20 рублей. Если это был здесь партнер второго уровня, то 10 рублей, с третьего уровня 10 рублей, с четвертого и пятого по 5 рублей. Суммы небольшие, но все равно на дистанции они могут вылиться в очень хорошие, так скажем, деньги. Ну, представьте, что у вас, пройдя все 11 столов да, у вас будет 700 с лишним клонов и у ваших партнеров будет 700 с лишним клонов которые будут также двигаться и также зарабатывать деньги естественно вы сначала у вашего партнера например один аккаунт да, а потом на третьем столе у него уже их 5 и с 5 грубо говоря у вас ваш партнер превращается из одного в 5 то есть можете примерно хотя бы представить, какие суммы денег можно здесь зарабатывать. Естественно, деньги не берутся из воздуха, да, и для того, чтобы это все работало, должны приходить клиенты, которым интересны наши инструменты, которые хотят работать с трафиком, которые хотят продавать рекламу, покупать рекламу, собирать подписчиков и так далее, да, то есть акцент нужно делать именно на этом. И тогда, естественно, со следующего месяца все будут оплачивать этот маркетинг и идти дальше. Но даже если вы просто посмотрите, да, как все это создано, то поймете, что здесь действительно может заработать абсолютно каждый, здесь не нужно каких-то больших вложений, инструменты реально нужны и сейчас в интернет приходит очень много людей, которые хотят зарабатывать через Telegram. Итак, что у нас здесь происходит? У нас также накапливается определенная сумма денег, это 1000 рублей на следующий стол. Переходим на следующий стол номер два. стоимость его 1000 рублей, выплата с первого места 50 рублей, со второго 50, с третьего, четвертого, пятого и шестого по 200 рублей. Если э -э, это ваш партнер, да, то есть стол ваш, вашего партнера, матрица вашего партнера, то вы получаете с первого уровня по 100 рублей вот с каждого из этих мест. То есть, итого, вы уже на втором столе, если пригласили партнера, то вы получите 400 рублей только с того, что у него закроются вот эти вот четыре места. Причем вы сразу получаете. Здесь человек пришел, вы получили как партнерское вознаграждение 100 рублей. Сюда пришел опять 100 рублей, сюда и так далее. Я думаю, с этим понятно. Если это ваша личная матрица, вы никого не пригласили, но она заполнена чужими, так скажем, клонами, партнерами и так далее, то ваш общий доход составит... 900 рублей. И также здесь накапливается 2000 рублей на следующий стол. Вот по партнерке здесь уже получается, смотрите, с первого уровня 100 рублей, со второго 50, с третьего 50, с четвертого 25 и с пятого тоже 25. Переходим с вами дальше. Третий стол у нас стоимость его 2000 рублей. Естественно, вы не платите, потому что это накопление со второго стола, перешли сюда, 2000 рублей. И здесь уже начинается у нас самое интересное. С первого и второго места вы получаете по 100 рублей, с третьего, четвертого, пятого и шестого по 300 рублей. И также с 3, 4, 5 и 6 места по одному клону в первый стол. То есть отсюда один клон уходит в первый стол, как только человек сюда попал. Потом второй попадает, опять клон уходит в первый стол. Отсюда также, то есть, 4 клона с третьего стола уже летят в первый стол и помогают закрывать, э, так скажем, вот эти вот матрицы вашим партнерам, вашим новичкам, ну, либо вам лично, да, то есть, смотря под кого они попадают. Распределение будет клонов следующим образом происходить, то есть, оно будет автоматически э, сверху вниз, слева направо, то есть, будет заполнять все, так скажем, э, Пустые места. Вот. И также она будет работать система, которая более, так скажем, быстрых партнеров закрывает быстрее. Например, у человека осталось одно место. Соответственно, система будет выбирать тех, у кого осталось одно место, и переводить их на следующий уровень. Вот. По полосе. Но об этом мы позже поговорим. Да, то есть, по заполнению, давайте пройдемся по маркетингу. Итак. Партнерская программа здесь с первого уровня 50, со второго 20, с третьего 10, четвертый 10 и пятый 10 рублей. Чуть меньше, чем на втором, но тем не менее здесь тоже партнерские присутствуют. Общий доход без реферальных получается 1400 рублей. С реферальными, естественно, будет намного больше. Переход на следующий стол 4000 рублей здесь уже тоже также накапливается. Переходим на следующий стол. Это единственный стол, где здесь нет выплат с первого и второго места. Единственный стол. Вот. Но с третьего, четвертого, пятого и шестого вы получаете по 400 рублей. И также по одному клону с каждого места опять уходит в первый стол. То есть, начиная с третьего стола, у нас уже начинают идти клоны. Первый стол. Если вы дошли до четвертого и его закрыли, то вы, у вас уже как минимум 8 мест, то есть 8 клонов находится на первом столе. А это значит, что, скорее всего, вы закроете одного-двух своих партнеров как минимум, и переведете их на второй стол, и опять же получится за это партнерские вознаграждения. Итак, что у нас дальше? Да, партнерка здесь такая же, как и на третьем столе, 50 рублей с первого уровня, 20 со второго и по 10 рублей с третьего, четвертого, пятого уровня. Общий доход здесь без реферальных получается 1600 рублей. Переход на следующий стол у нас стоит уже 12 тысяч рублей, которые здесь накапливаются. Идем с вами дальше. А дальше у нас э, еще одна фишечка добавляется уже на пятом столе. То есть те люди, которые развивают свою структуру, развивают команду, помогают ей двигаться, начинают получать дополнительные бонусы. И э, если вы с четвертого на пятый стол перешли, то вам э, сразу же падает бонус 1000 рублей, еще даже когда ваша матрица не закрыта. То есть только вы перешли на стол. На пятый вы получили 1000 рублей. Ваш куратор за то, что помог вам дойти до пятого стола, получает также 500 рублей. С первого и второго места вы получаете по 500 рублей. С третьего, четвертого, пятого и шестого по 2500 рублей. И здесь уже у нас идет два клона в первый стол с каждого из этих мест. То есть 8 клонов летит опять в первый стол помогать вашим партнерам двигаться дальше. Соответственно, двигаются ваши партнеры вы получаете партнерские вознаграждения. А на пятом столе, если они доходят, вы получаете еще кураторские вознаграждения. И здесь уже у нас начинается интересная партнерка. Да? То есть, если на предыдущем столе вы получали 50 рублей с первого уровня, то здесь вы уже получаете 500 рублей с первого уровня партнерской программы. Это получится 2000. Да? То есть, когда человек сюда приходит к вашему партнеру, то есть 500, 500, 500, 500, это 2000. И если это ваш партнер, естественно, да, то вы еще как куратор получаете 500. То есть 2 500 только с первого уровня партнерской программы вы получаете как вышестоящий партнер. Тоже неплохо. Это ваши, ваш партнерский заработок. Ну, естественно, от партнера еще летят клоны. Первый стол двигают других партнеров. И там тоже какие-то выплаты. Со второго уровня партнерской программы 200 рублей. С третьего, четвертого, пятого по 100 рублей. А теперь вот представьте, что вот пока мы дошли до пятого стола, у нас уже 16 клонов, находится, то есть 16 э, аккаунтов, которые также могут зарабатывать деньги, находятся на первом столе, а может быть уже перешли на второй. И то же самое будет и у ваших партнеров. То есть они доходят до пятого стола, у них уже как минимум да, 16 мест, которые находятся в первом столе, и от этих 16 мест вы получаете свои партнерские вознаграждения. Если эти 16 мест доходят, вот до этого уровня, то вы 16 раз уже получите кураторский бонус всего лишь от одного партнера. Можете посчитать, то есть это примерно 20 тысяч рублей только куратору. Ну, не примерно, там чуть меньше, естественно. Вот. А общий доход без реферальных и кураторских здесь получается 12 тысяч рублей на пятом столе. Переход на следующий стол 22 тысячи рублей. Переходим на следующий стол с вами. За переход опять вы получаете бонус 1500 рублей, ваш куратор получает 1000 рублей за то, что помог вам, так скажем, перейти на шестой стол, либо рассказал об этой платформе. С первого и второго места вы получаете по 1500 рублей. Третье, четвертое, пятое и шестое место вы получаете по 5000 рублей. И также с третьего, четвертого и пятого и шестого места по два клона опять летят в первый стол. То есть у нас начинается такой, скажем, клонопад постоянный. Дальше партнерские выплаты 750 рублей с первого уровня, 500 рублей со второго и по 250 рублей с третьего, четвертого и пятого уровней. Ваш доход без реферальных и кураторских здесь составит уже с половиной тысячи рублей. То есть, если у вас нет партнеров, но партнерами других, так скажем, пользователей, да, вышестоящих партнеров заполняется ваша матрица, вы получаете здесь 24 тысячи рублей. Переход на следующий стол 40 тысяч рублей уже здесь накопился, и вы, соответственно, переходите на седьмой стол. Седьмой стол. При переходе на седьмой стол вы сразу получаете бонус половиной тысячи рублей, то есть еще... У вас ничего не закрылось, просто вы перешли плюсом, получили две с половиной. Куратор получает полторы тысячи рублей на свой баланс. Что происходит дальше? С первого и второго места а, вы зарабатываете по три рублей. С третьего, четвертого, пятого и шестого места по семь рублей. И с каждого из этих мест уже по четыре клона уходит первый столб. То есть, итого 16 клонов с седьмого стола улетает в первый стол и помогает двигаться новеньким партнерам, либо старым партнерам закрывает их матрицы, переводит их на второй, они а не кого-то на третий стол и так далее. Партнерские выплаты здесь уже с первого уровня 1000 рублей, со второго 750, с третьего, четвертого, пятого по 250 рублей. Если вы никого сюда не приглашали, то есть нет ваших партнеров здесь, то общий доход без реферальных и кураторских у вас составит 36 500 рублей. Переход на следующий стол – 86 тысяч рублей. Он уже здесь накопился. И, соответственно, как только закрывается последнее место, вы переходите на следующий, восьмой стол. Итак, бонус за переход, опять же, сразу падает вам на кошелек – 5000 рублей. То есть, если мы даже посчитаем, то, по сути, вы зарабатываете не 36 500 да? а 41 1500, потому что когда закрывается последнее место, вы получаете выплату 7000 и бонус да, за то, что закрыли предыдущий стол, еще 5000 рублей, и куратор ваш получает 2500. Дальше у нас выходит с первого места под вами 5000 рублей, со второго 5000 рублей, третье, четвертое, пятое и шестое место приносит вам по 15000 рублей. Из каждого из этих мест выходит по 10 клонов в первый стол, то есть того получается 40. Улетает в первый стол с восьмого стола. Партнерские отчисления с первого уровня 1500 рублей, со второго 1000, с третьего 500, с четвертого и пятого по 250 рублей. То есть у нас потихонечку потихонечку растут партнерские отчисления. То есть чем больше у вас партнеров, чем больше партнеров дошли до каких-то столов, тем больше вы начинаете зарабатывать на этом денег. Общий доход без реферальных и кураторских получается 75 тысяч рублей с восьмого стола. Если, естественно, вы куратор, да, и партнер, то как минимум 2500 кураторских и 6000 еще придет с первого уровня партнерской программы. Ну, а есть там второй и так далее, мы сейчас просто считаем первый. Это 8500 вы получите как человек, который, который пригласил партнера, который дошел до восьмого стола. Переход на следующий стол у нас тысяч рублей. Уже здесь все это есть. И переходим на девятый стол. Девятый стол сразу, как только вы перешли, дает вам еще 10 тысяч рублей. Куратор получает 5 тысяч рублей за то, что вы достигли девятого уровня. С первого и второго места выплата по 20 тысяч рублей. С третьего, четвертого, пятого и шестого по 35 тысяч рублей. Из каждого из этих мест по 25 клонов вылетает в первый стол. То есть, итого получится 100 клонов улетает в первый стол. И, как вы понимаете, то есть, чем больше то есть, чем дальше вы заходите на какие-то столы, тем больше вы помогаете вашей команде. Естественно, ваша команда двигается постепенно за вами, да, от них также летят клоны и помогают их командам. Да, то есть, система начинает как бы, так скажем, работать на всех одновременно. Итак, идем дальше. Да? Партнерские отчисления с первого уровня 3000 рублей, второй 2 с половиной, третий тысяча, четвертый и пятый по 500 рублей. Общий доход без реферальных и кураторских получается 190 тысяч рублей. Переход на следующий стол 440 тысяч рублей, которые здесь уже накапливаются. Переходим на десятый стол. Сразу же получаем а, бонус за переход 30 тысяч рублей. Куратор уходит 20 тысяч рублей. Выплата у нас получается с первого и второго места по 50 тысяч рублей, с третьего, четвертого, пятого и шестого по 100 тысяч рублей. Из каждого из этих мест по 40 клонов уходит в первый стол. Партнерские выплаты здесь у нас с первого уровня 10 тысяч рублей, со второго 5, с третьего 3, с четвертого и пятого уровня по 1000 рублей. Общий доход у вас составит 530 тысяч рублей. Здесь ошибка допущена. Не хватает 50 тысяч, 530 тысяч рублей это без реферальных и кураторских, то есть если вы, например, куратор, да, и у вас сюда попадают ваши личные партнеры, да, под вас, то вы получаете за них выплату 50 тысяч рублей, и естественно еще и кураторские, да, чтобы вы понимали. Вот, поэтому если вы там идете командой как-то, и под вас подходят, приходят только ваши личные партнеры, то, например, вы заработали там 530 тысяч рублей еще с каждого из этих мест, если это все ваши партнеры, вы еще плюсом по 20 тысяч заработаете кураторских, а это будет как минимум, получается, 120 тысяч рублей плюсом. Плюс еще и партнерские вознаграждения. Итак, 40 клонов идет в первый стол с каждого из этих мест. Итого получится у нас 160 клонов уходит в первый стол. Переход на следующий стол у нас 800 тысяч рублей. И это последний стол, 11 уровень, где вы получаете максимальное вознаграждение за то, что прошли данную, так скажем, игру с первого по последний уровень. Бонус за переход вы получаете 100 тысяч рублей. То есть, по сути, даже закрыв эту матрицу, вы получаете не 500, 30 тысяч, да, а 630 тысяч рублей. Ну ладно, мы идем с вами дальше, да. Итак, 11 стол, бонус за переход 100 тысяч рублей, куратор получает 50 тысяч рублей, с первого места выплата 180 тысяч, со второго 180, с третьего 350, с четвертого, пятого и шестого по 350 тысяч рублей. И с каждого из этих мест по 100 клонов улетает в первый стол. То есть представьте, что закрыли последний стол и 400 клонов улетело помогать вашей команде, соответственно, Команда двинулась, у них также появились клоны там, на, на третьем уровне и так далее. Да, то есть система начинает работать не только на вас, да, но и на всю вашу команду. Двигаетесь вы, двигается ваша команда. По партнерские отчисления. Первый уровень 30 тысяч, второй уровень 20 тысяч, третий уровень 15 тысяч, четвертый и пятый по тысячи рублей вам начисляется. Общий доход без реферальных и кураторских получается 1 миллион 860 тысяч рублей И примерно у нас получаются вот такие цифры. Почему говорю примерно? Потому что помимо того, что вы просто идете, у вас еще появляются клоны да, и они тоже зарабатывают. Поэтому общий доход с прохождением всех столов одним аккаунтом у вас получится 2 миллиона 682 тысячи 800 рублей доход куратора за переход одного партнера на следующий стол 80 тысяч пятьдесят рублей доход э, куратора с одного партнера после закрытия всех матриц первого уровня 187 тысяч восемьсот рублей то есть это только по партнерке первого уровня вы заработаете вот такую сумму с одного аккаунта вашего партнера как вы знаете уже перейдя на третий уровень как минимум у каждого вашего партнера как только они перешли на третий уровень с третьего на четвертый уже есть Минимум 4 места в первом столе. Поэтому, естественно, мы не можем прям точную сумму посчитать, сколько вы на этом можете заработать. И количество клонов в первый стол после прохождения всех матриц с одним партнером получится 732 клона. На этом, друзья, все. Вот такой вот маркетинг. Ссылочка под видео будет находиться в описании. С вами на связи был Евгений Ванин. Всем счастливо. Пока-пока.